Ай да молодец! Ай да молодец! Ай да молодец! Ай да молодец! Ура! Я умнее, чем компьютер! Ай да молодец! Ай да молодец! Ай да молодец! Ай молодец! Ура! Я умнее, чем компьютер! Ай да молодец Ай да молодец Ай да молодец Ха-ай да молодец Ура Я умею, чем компьютер